О, посмотри, какая штука полетела. Дирижабль. Дирижабль. Ого-го-го-го-го-го. Друзья, подъезжаем к выставке в Трисдрихаффен, где-то здесь. Не знаю, как в но Дирижабль уже есть. Как он жужжит. Ого-го-го-го-го-го. И скрыть за крышей вынырнул, вообще бесшумно совершенно. Неужели так покататься можно? Здравствуйте, уважаемые любители ледных видов спорта. Ни за что не догадаетесь, где мы. Мы на легендарной выставке Фрисдрихаффен. За ночь на вот этом чудесном автобусе с этим чудесным человеком. Мы отмахали полторы тысячи километров. Мы завезли прицеп с нашим деревянным планером на шляхер, чтобы потом завести принцессу, чтобы потом забрать деревянный планер, отвезти его в Литву. В общем, чудо логистики. И основная задача была найти повод так, чтобы смыться с полетов и попасть на выставку. Потому что мы вчера еще летали на планере. Так вот, вот она, вот эти павильоны. Я еще сам не знаю, куда идти, но мы там, где раздают счастье, посмотреть на самые яркие достижения авиационного мира современного. Погнали! друзья, я ненавижу цифровой мир вот создатель технологий из которых мы полчаса мучились, прежде чем оплатить билеты вообще, потому что мой генератор от кредитки остался дома, а его телефон в машине и мы тут криков нарезали но справились с задачей и смотрите, первое, на что мы наткнулись, это вот такой самолетик электрический посмотрите, какая красота солнечные панельки на крыле. Моторчик электрический впереди. Ничего лишнего. Размах хороший. Э, штука одноместная. <с> В общем, Мне кажется, это можно вполне зажигать э, весело на такой штуковине. Шасси, я так понимаю, убирается. Винт, конечно, не, не складывается, но может быть флюгируется. Вот первое. Это солнечная технология на нас наткнулась. Вот эта штучка с другого ракурса. А характеристики, я не знаю. Может, вот на телевизоре выглядит красиво. Стоят турбулизаторы, вот, панельки гибкие, красивенькие. Можно вот так их потесать. Эх! Будущее! Но одноместные – это скучно, конечно. Хочется всегда кого-нибудь покатать и пошалить. Но зато вот можно над такими летать, друзья, городами. Запарковал себе такой в ангарчике дома, чпунь, и куда хочешь улетел. Наверное, если есть одноместный, то потом в перспективе будет и двухместный. Ну вот, это, это на входе прям попалось. Первое, что попалось. А, кстати, глянь, не на стабилизаторе. Тоже солнечные панели. это, друзья, что-то такое большое-большое. Чтоб вы поняли. Смотрите, моя рука, этот цилиндр. Гигантская штуковина. 20-30 литров эта штучка. 30 литров моторчик. Ну, моторчик 30-го года. Выглядит красиво. Как это все внутри смотрится, видите? Паршунечек. Ну, поршенечек тут. Шатун тут. Вау. Инженерное искусство, конечно. Прям. Друзья, шоу натыкай свою страну. Смотрим, кто тут есть. Да. Итак. В Литву я уже не попадаю. Будем тыкать во Францию. так всего мира люди как все блестит как выглядит хороший мотор в стойле легендарный цирус даже есть очередь э, на посидеть мы зайдем к нему с хвоста это видимо показывает сколько можно в багажный салон запихнуть чемоданов Оп. вот вам вид с хвоста у хвоста никого нет поэтому можно снять Mm -hmm. Что-то там внутри есть. Красивая штука, конечно, смотришь и облизываешься на такой полетать. Но она живет с керосином столько, что... Друзья, <смех> столько керосина... Ну, Кто может себе позволить такой самолет, может позволить столько керосина. Но мы летаем на солнечном свете, <смех> на энергии природы. А, Планеристов, к сожалению, говорят, на выставке в этом году нету. Ну, тяжелые предыдущие два года подкосили, и будем смотреть на самолеты. На то, что летает только пока работает двигатель. а Это дизельный двигатель авиационный. Посмотрите, какая штука. С турбонагнеталками какими-то и так далее. Блестит. Очень красивый. На керосине работает. Поэтому, поэтому называется джета. Дизель-летчик авиационный. Вот оно, маленькое авиационное тоже будущее, удобно, экономично, Вот такие вот характеристики. Цирусов много, вот очередной, красивые дверки, а. ну не люблю я все равно самолеты. Да, вот этот цирус, друзья, хорошо, что... вообще что с парашютом удобно спасаться. Если с мотором что-то не так Над водой и так далее А вот у нас пошли пошел Пайпер вот Такой тоже С турбопропом Это уже на турбине штуковина Ух, должен весело летать Это у нас антиобледенительная система На нем натянута Ух Сарай летающий. Знать бы, что это. Я, друзья, в самолетах, увы, не разбираюсь. Так как в планерах. Вот это сарай. Посмотрите, какая огромная штуковина. Это вам почти как Ан-2. Только, только немножко другой. Ой, какой хищный винт. Самолетик летал точно. Видите, вин такой весь посеченный. Ах, какого, какие красивые клопные трубы у него. Заклепки от другого. нет от этого. Это, от вот этой штуковины. Ну да, типа, вот смотрите, а-ля. Ан-2. Сколько мест, давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Судя по всему, эта штуковина, друзья, должна приземляться где-нибудь там вот в таких вот кушерях на таких огромных колесах, надежная крепкая конструкция. Что это такое? А? Да, вот я не знаю, ну, Смотри, закрыло такое. Верхний план. Да. Вот огромное Если да. что, Городышко. да. чем? Вот такой самолет для прерий гонять. А это что за штуковина? Тоже Выхлопная труба, конечно, смотрится феерично. Видишь, какой вид уже побитый жизнью, Зафлю... зафлюгирован, получается, да? Вот в таком вот. Конечно, Кодиак, вот этот, друзья, смотрится забавно. Видите, они даже специально стенд сделали, чтобы такая прерия была. Вот, судя по всему, вот в этом брюхе, под брюшье, наверное, какой-нибудь багажник такой. Ух, явно для какой-нибудь Африки, по гонять по каким-то прериям, там местным авиалиниям, еще что-нибудь. Выглядит он очень масштабно и феерично. Ну и какой-то все-таки производит позитивное впечатление. Но главное, что делают люди самолеты, постепенно улучшают, что-то придумывают, наверное. Смотрится, знаете, как что-то архаичное в виде вот этих вот таких вот торчащих, портящих кардинамику, хотя как бы для такого самолета это нормально, вот, не знаю, сочетание прошлого и будущего, очень забавная штука. Мне чем-то он нравится, вот своей вот какой-то несуразностью, но в то же время вот... такой настоящий такой самолет. Тебе нравится такая штука? Я вообще начал думал лодка. Лодка. В шасси не убирается. Mm -hmm. Да. Ну какой-то такой он ну, что аэродинамическое такое. Радиодинамическое безобразие. Безобразие, да. Точно. Вот я думаю, что такое динамика странная. Ну летит же в конце концов. Летит. А здесь сейчас легендарная Honda Jet. Ну честно скажу, вот она производит какое впечатление. Помните мультик был какой-то про эти вот летающие самолетики? Так вот. Вот эта мордочка такая, она прям как такая, как бы, не знаю, кокетливая что ли, или что, как еще сказать. Но она производит впечатление, то есть морда одна, потом все вот такое, ух, салон уже большой. Как-то все это перетекает одно в другое, я бы не сказал, что это вызывает какое-то отторжение. То есть по-своему, по-своему красиво. Запускают туда по одному, поэтому ближе мы не пойдем, далеко. Обзор на эти самолеты делал и Васильев и Борисевич. Можете все это посмотреть у них на канале. Я так быстренько показать, что бывает на выставке. Мы сможем подойти к этой Хонде поближе. И заглянуть ей в хвост. Традиционно мы в хвост заглядываем. Ну-ка, что у нее тут? Ну вот турбина такая. Одна, вторая. Вот они, багажнички. Турбины на такие таких красивых. Плавничках, ох, да, ровненькая, красивенькая, с огонечками. Как выглядит вход в турбину? Турбина удачно спрятана, так поднята. Интересное такое решение, на крыле стоит. Обычно двигатели, конечно, вперед выносят, чтобы груз был впереди крыла, улучшить латерные характеристики. Но когда в, корневой, в корневом сечении, можно и так. А сделано, я так понимаю, это для того, чтобы убрать шум в салоне, потому что двигатель, видите, не соприкасается с фюзеляжем, соответственно, вибрации не должно быть. Ну, интересно, очень интересно самолет. То есть вот он... он ну, и посмотрите на вот эту морду. Но это же Ой. аэродинамическое совершенство, эстетическое совершенство. Гладенькое, красивенькое, такая вся изящная, перетекающая. Я поменял увеличение камеры, потому что не хватает угла для съемки. Вот сейчас легче мне вам снять этот нос красивый. Камера, конечно, наверное, как-то все немножко искажает, но поверьте, вот как камера искажает, так оно и визуально смотрится. Это кокетливый носик, потом... Как-то все это, как-то улыбка на вот этих вот фарах, фарах окнах. Дальше это все раз, и а, а, а вот этот хвост уже совсем из другого мира. Вот эта брюшка, двигатели, все как-то тут смесь, но она завораживает, завораживает просто. Тебе нравится такая штука? Это да. Но она вся сделана вот так вот, как будто она улыбается. Посмотрите, друзья, мордочка такая. Куку, куку, <смех> -ку. Друзья, пока из всех самолетов, мне этот больше всех понравился. <смех> Не знаю, почему. Вот такой, такой весь, действительно, очень очень классный. А вот это, друзья, то, что надо. Вот, я считаю, каким должен быть самолет. Веселым, славным, позитивным. Что это такое? Ваго. Биплан, трех, трехместный биплан. Отлично, тоже тема. Раз, втроем полетел куда хочешь. Слушай, это трехместный биплан, представляешь? Я и не думал, что трехместный бывают. Ну, красив, согласись. Это, друзья, Юнкерс какой-то. Этого характеристика. Выглядит, конечно, демонически. Тоже дизель, да? Да. Концепт. Очень большой. Прям такой. А это, друзья, один из первых из юнкерсов, который, видите, ошибка гофрированной алюминии. А, в начале прошлого века она как раз позволяла делать достаточно жесткие самолетики. Еще один веселенький бипиланчик. Такой покомпактней. Все-таки видимо двухместный. Вот его характеристики судя по всему вот он старинный юнкерс друзья как делали обшивку в прошлом веке видите она получается гофрированная крыло получалось достаточно жестким фактически это нервюры но естественно при скольжении любом это создавало адское сопротивление но позволяло делать легкую прочную конструкцию из алюминия Стоящий юмор какой-то вот, действительно. Вот местный, скоростной, быстрый. Да. Слушай, это вот такие были самолеты? А? Это да это действительно какой-то его секрет. Ну а и, и, и, и, и смотри сверху тоже какой-то. Давай посмотрим на стенд. Такие характеристики. Okay. Okay. Реально очень интересно познакомиться было. А глушитель какой смешной. Тут, видимо, и моторчик какой-нибудь дохленький был. No. Если вот это глушитель. Удивительно Друзья, ну чтобы вы понимали, мой восторг от э, этого самолетика, его вес 350 килограмм То есть вот он двухместный вот самолет старинный. Весом 350 килограмм. Понятно, что сейчас никого не удивишь с учетом современных технологий, композитов и так далее, но... Веселая вещь. Вот серия Ротоксов. вот какие они компактненькие, маленькие, по сравнению с тем всем ужасом, который мы видели. Прям вот маленький-маленький, простой-простой. Я вообще фанат вот этих Ротоксов, потому что... Я летал на самолетике с таким моторчиком, я летал на вертолетике с таким моторчиком. И могу сказать, что все прекрасно работает. <свес> Ходят слухи там, типа, что это ненадежно, что это может остановиться, что те проверены годами, а эти не очень, не знаю. Я летал со мной, ничего не случилось. <свес> Иногда простота может быть чем-то лучше, чем все усложнять. Да? Друзья, посмотрите, какая шикарная кофемашина. Вот, мне кажется, то, ради чего стоило ехать на эту выставку. Кофе 915. Вот эта штука. Кофемашина из Ротокса. Гениально. Гениально. Вообще, вещь. Вот это самый серьезный сейчас в серии Ротокс 915. Самый мощный удивительно на самом деле такой маленький компактный двигатель выдает сколько он выдает такой я не помню друзья можете посмотреть сколько выдает не помнишь 915 -й. даже стыдно сказать не знаем сколько он выдает но он маленький То есть вот вы видели там вот эти все континентали огромные еще чего-то просто вот в любой самолетик маленький влезет 2000 часов работает до ремонта. Ну, не сказать, что он дешевый, но как работает, мне нравится. Друзья, на 915-ом Ротоксе летает прекрасный пятиместный самолетик Sting. Я на нем катался. Офигенный. То есть большой самолет, вытягивает маленький моторчик. Это классно. Друзья, удалось перекусить. И сейчас настроение явно лучше. Вот это вот очень дорогие вещи чтобы вы понимали любой летательный аппарат это как правило фонарь и фирма которая осталась у нас сзади эти фонари делают то есть всевозможные форточки вот такого типа такого типа фонари для планиров в фонарях и соответственно вот Прямо вот этой фирмой у меня стоит форточка. 250 евро вот эта часть стоит. Сколько всевозможных самолетиков, друзья? Вот мы как раз в том сегменте, который, наверное, интересен большинству пользователей. Sonata Aircraft. Что-то металлическое, двухместное, красивое. Соответственно, еще одно. Тоже клепанный самолетик. Ну, Толя, а бы, вот я летал на что-чем-то таком, у меня было назывался Бристль. А Это вот, вот такое. Оп, можно посмотреть. Выглядит красиво. Алюминий, крашеный, заклепки непотайные. Эх, аэродинамика, я бы, вот, все бы такое же, только с потайными заклепками. Ну было бы намного лучше. А вот, друзья, на 915 ротоксе, как раз я говорил, на нем делают что-то приличное. Вот это что-то приличное. Давайте посмотрим. В отличие от предыдущей версии, крыло с чистой аэродинамикой. Вот есть очень хорошая штука. Вот этот клюв, можете почитать, зачем он нужен. Ну, в общем-то, улучшает он срывные характеристики. Здесь тоже что-то такое оригинальное. Ну, вообще круто выглядит штуковина сейчас мы выясним что же это такое фонарь вот за этот фонарь можно отдать богу душу о, -о, -о, -о хочу вот эту штуку слушайте что это за штука то давайте посмотрим кто делает helix а aircraft а да ну вот вот он красивый а я Могу сказать, что как-то все здесь весьма себе ну, правильно, что называется, инглетики сделаны, там все вот такое а -а -а! приборная панель какая красивая. Весь мир перед глазами, багажничек какой-то есть. Двухместный самолетик, но он очень красивый. То есть, не знаю, вот мой инженерный. Взгляд, это ласкает чистая динамика хорошая на шасси не убирающийся в этой версии наверное но ну, не знаю вот прям О, слушай классная штука а? ты посмотри какой самолетик на 130 узлов 18 литров в час до да? да. 130 узлов это сколько километров в час это 200 Композитный, да получается да. Слушай, ну видишь сделаны эти ребра эти, как положено клюв этот сделан Не, все то есть все все вообще. как бы ой красиво а, на 9 915 ротекс какой красивое колесико а максимальная скорость у него какая а на максимуме 157 узлов по-моему 158 узлов приличная скорость у -у -у. ладно берем то же самое на, на 912 ротоксе друзья. Но немножко другое крыло. нету вот здесь клюва. Но примерно то же самое. М -м -м, очень красивые самолетики. Вот такое мне нравится. Вот эта вся концепция. Вот таких самолетиков двухместных. Вы вылез из ангара. Вот такой сделал себе аэродеревню. Вылез из ангара и, пожалуйста, полетел куда хочешь. Вот пока у меня, могу сказать, вот тот, конечно, первых первый самолетик, он прям в топе. Ну, расскажи. Нет, понравился самолетик экономичностью, потому что при скорости 100 узлов он кушает 8-10 литров в час. То есть на машине, на гибриде ты будешь вот иметь такой же расход топлива на 100 километров. Подписываешься. Огонь? друзья продолжаем что-то в этом же роде только тандемная посадка тоже смотри это должно быстро летать по идее тандем продольная посадка не так красиво но что это у нас такое да? да наверное пилотажная даймонды пошли ну даймонды друзья это конечно да даймонд это почти планер Посмотрите, какое длинное крыло у него. О, высокое удлинение. Штука четырехместная. Отличительная черта а-ля планера. Это Т-образное оперение. Ну, вот такой, такая штука летит. Четыре, четырехместная. С небольшим расходом топлива должен летать. Ой, даймонды мне очень нравятся. Это прям смесь планера и самолета. Видите... Прям люди выглядят, севшие даймонд, очень счастливы. Наверное, если бы я себе покупал самолет, наверное, как раз... Не такой, конечно, но с большим удлинением, который все-таки хоть немножко может летать как планер. То же самое еще один даймонд. Это уже другой. Ого, электрик. Электрический даймонд. Смотрите, друзья. Вот такая штука. Ты его заряжаешь как автомобиль. До чего дошел прогресс? Это как, как разъем такой же, как у меня в BMW i3. И вот на этом электрическом самолетике можно, наверное, летать. Ну, собственно, то же самое, что то, только электрическое. но ну, электро электробудущее. Четырехместный электрический самолетик. Вот тебе, пожалуйста, и хвост шевелится. Да, предыдущий он с этими пафосными всякими а без бюджетами. Все это, конечно, хорошо, но вот она, настоящая жизнь. Четыре места, зарядился от солнечных панелек, и лети куда хочешь. Они красивые. Это все композиты, друзья. Стекловолокно, углепластик. Совершенно правильный мир. И... Ва, огонь! Огонь! Рад, что до даймонов добрался, давно хотел пощупать. Ну а здесь, конечно, двигатель, я так понимаю, какой-то… Здесь как раз э, стоит дизелёчек. Судя по всему, по крайней мере, я вспомню, что на даймонах стояли дизельные вот эти двигатели. Как раз какой двигатель вот и стоит Как вы видите, это дизель Соответственно, он экономичный Как по мне, это очень правильное решение То есть, экономичность с точки зрения Дизельного двигателя И еще экономичность с точки зрения э, Самой аэродинамики планера То есть, здесь чистое крыло Без заклепок вот, вот Все сделано хорошо Винглеты, прочее О, Знаменитый Технам, Текам. Я не знаю, как он правильно называется. Но в свое время компания была человек, которая на таких самолетах учила летать. В России была, наверное, одна из лучших летных школ. Но Росавиация ее похоронила. И если вы не знаете, почему отсутствует авиация в Российской Федерации нормальная, так вот заслуга это Росавиация. Ну, хотя мне сейчас несколько пофигу. К в Российской Федерации, но сам факт, сам подход, не знаю, на каких самолетиках учили в Челаве, может быть на таких, может быть на таких, ну, наверное, это слишком большой. Но в любом случае, посмотрите, какой выбор огромный, и это был период, когда можно было, не знаю, правильно учить что ли, то есть была хорошая компания, я знал людей которые там работали, я знаю, выпускников, которые там учились. Там был грамотный, хороший, красивый подход. И все это разрушила Росавиация, отозвав от лицензию под формальным предлогом. И Ой, мы умеем только портить. но ну, не мы, а в данном случае кто-то умеет только все портить. А люди умеют, посмотрите, создавать какие красивые самолеты. Что ты думаешь о росавиации? Вот скажи от нет, души. Нет сензурных нет? Я... слов. <связывая> нет, нет, нет. Он боится. <связывая> да я шучу. Ну, мы все знаем, как, как настоящие пилоты относятся к росавиации. <связывая> вот так. <связывая> как ты думаешь, с каких самолетиков нужно начинать летать? С каких-то нереальных даймондов, на котором учат курсантов, допустим, сейчас во многих училищах? Или.. С того вот настоящего. Як-18Т. Ну, они все уже попилены там почти. Я согласен, кстати, с тобой. Я учился на Як-18Т. А так вот подойдет чехам как раз вот тот? Да я. да, я бы с удовольствием, конечно. Но, друзья, Росавиация считать по-другому. Что такие школы хорошие, как Человек и другие частных школ вообще быть не может. Что учиться нужно обязательно в государственном вузе, а не государственная контора, это ад что теорию нельзя изучать заочно, хотя любой человек умный понимает, что, что ты сидишь за компьютером и читаешь э, грамотные фильмы, что ты сидишь слушаешь лектора, который там Ой, в общем это дно. Учитесь работать. Чиновники, перенимайте опыт цивилизованного мира. Но это совсем тяжелая артиллерия, друзья. этой конторы кондоры, двухмоторная версия такие вот красивые. Я уже даже сказал не самолетики, а самолетище. Ну, не знаю, мне вот, наверное, когда вот все это становится вот таким тяжелым, большим, то какая-нибудь вот эта Honda Jet как-то она все-таки изящней что ли, гармоничнее. Вот это какой-то все-таки уже или уже одномоторный самолетик, э -гэ -гэ, или вот реактивная зажигалка. Вы прекрасно понимаете, что если такие вещи делают, значит они кому-то нужны. Вообще... Выглядит она, конечно, симпатичная. Два мотора. Движки могут быть какие-то Ротокс. Два легких двигателя. И все это улетело. А, кстати, есть самолетик в МАИ сделали. Такая же компоновка, тоже ротоксы. Скорее всего, здесь два ротокса стоит. Двухдвигательная компоновка хороша тем, что, конечно, при отказе от одного двигателя ты можешь летать дальше, надежность выше или поля, но геморрой тоже добавляется. А сразу же, что два двигателя двойные вопросы с обслуживанием, но изящно, решение красивое, выглядит красиво. А вот, друзья, двухдвигательный двигателей Diamond. Это вот такая вот штуковинка, D-62, да, ну, в характеристике все вы видите, как это самолет выглядит. Турбулизаторы какие интересные, Выглядит в реальности, но ну, опять почти как планер. Ну, конечно, до планера этому аппарату, как до Марса, потому что все-таки, когда такие две хлюши висят на крыле, два таких огромных мотора, это уже, конечно, не то. Но, судя по всему, это дает достаточно оптимистичные характеристики, которые вы наблюдали. Э -э Какие из них? во-первых, это двухдвигательный самолет, соответственно, отказ любого мотора не влияет на возможность продолжать полет. Четыре э -э места. Наверное, какой-нибудь приличный запас топлива, даже сзади что-то есть, какой -то багажничек. Ну, опять же, тот же самый Т-образный хвост, Ну, Diamond говорю, мне очень нравится тем, что это выглядит почти как планер. Ну, хотя, конечно, повторю, что с вот такой компоновкой с двумя моторами, это немножко уже другое. Как видите, мы сейчас в царстве двух двигательных самолетов и ходит много споров насколько вот именно безопасна концепция двух моторов ну и с одной стороны моторов, когда два это по сути в два раза больше надежность наверное то есть отказ двигателя не является критичным с другой стороны количество катастроф двухдвигательных самолетов все равно достаточно большое и часто это возникает из-за того, что отказ двигателя, там вроде как нужно по идее его флюгировать чтобы возникало вот этого момента с перекосом когда один двигатель тянет другой нет. Представьте ситуацию. Вот этот двигатель встал, этот тянет. Этот самолет пытается развернуть вот таким образом. Приходится давать педаль, компенсировать все это. Аэродинамика не к черту становится. Делать это нужно достаточно быстро, достаточно аккуратно и, как правило, вот это вот огромное количество факторов, которые в этот момент давят на пилотов, оно может и понизить надежность именно за счет такой некой стрессовой ситуации, с которой человек может не справиться. И все преимущества двухдвигательного летательного аппарата может нивелироваться тем, что пилот может просто не справиться, не хватить опыта, еще чего-то, поэтому если вы летаете на двухмоторном самолете, то нужно реально по-боевому тренировать отказ одного двигателя и понимать какие последствия для аэродинамики самолета это э, имеет. Ну, если так делать, то да, двухдвигательный самолет такой красивый, будет более безопасный. Это что такое? Да вот хитрецы пишут. Скорость на круизной скорости, а потребление на 60%. Ну вот, пади, пади ну, и пойми. Да. Мнение разумного человека. Нет, все хорошо с этим самолетом, но чисто эстетически, не знаю, мне не нравится. Этот кокпит двигателя выглядит как какая-то неестественная опухоль. Ну, не знаю. Друзья, поясню. Я, Сергей вот сказал то, что я думал. Посмотрите, две каких хрюши огромных, вот два движка в этих обтекателях. Вот на теле красивая аэродинамической конструкции. То есть это выглядит действительно немножко несуразно. Если вы хотели знать мое мнение, настоящий даймонд это вот... Вот настоящий даймонд, который красивый, изящный, логичный. Вот. вот тот самолет, который действительно красив, как самолет. Потому что, как говорили э, великие авиационные конструкторы, настоящий красивый самолет должен красиво летать. И вот тоже красивый самолет электрический. Вот он настоящий даймонд. То, что вызывает уважение, выглядит красиво. И вот действительно, не знаю, впечатляет. 36% батарейки, 33 минуты полета. Электрический самолет. Ой, самолет будущего. Друзья, легендарный экстра. Это, конечно, вот он, полный гигей. Если хочется адреналин, чтобы капал из всех ушей, из всех щелей, вот самолет ваш должен быть вот таким. Ой. потрясающая штука. Чтобы, его чтобы, он не чтобы не нашалил, да, чтоб потому что мы знаете, что мы любим немножечко пошалить, вот, да, закрыли. Очень красивый самолет. Да, вот, вот на таком бы я полетал. Это уже. Вах! Очень красиво! Экстра мне нравится! Огонь! Это турецкая регистрация, что ли? Не турецкий самолет? Акула. А212 Turbo. Вот такой самолетик. Велосипед. Вот он демонстрирует, как можно взять, привести велосипед, потом собрать и поехать куда-нибудь. Кислородные системы. Заправлена. 200 атмосфер, насколько я понимаю. Такой лежит красивый кислородный баллончик. Здесь некое семейство этих баллончиков. Друзья, у меня в планере стоят обычные стальные баллоны. Но это круто. Композит, по идее, вот если там ткнуть пальцем куда-нибудь сюда, то покажет вес. Скорее, это все легкое. Я использую вот такие вот цилиндры, только ну, поменьше. Вот, друзья, как выглядели моторы в 28 году незамысловато картер, парочка цилиндров простейших ну и какой-нибудь микровинтик бак-бак-бак-бак-бак полетело это, чтобы вы понимали 28-й год, 80 лошадиных сил мистер Шмидт Ме-23 о реально красив и прост а это что за хрень? БМВ? Вот, да, механизм шаг-пинта, как инвестируется во, пружинки, толкалки, БМВ. Тоже начало какого-нибудь века, какой год? Год не написан. Ворота максимальные 2700, 275 лошадиных сил. Крылышко как у нашего Робина, буксировщика на поле с таким характерным изломом. А что это за самолет, мы не знаем. Четырехместный. О, робин. Точно. Это же наш. Друзья, это нажимает я вот говорю, как у наш буксировщик. Это же и есть наш буксировщик. Папа Лима. Слушай, это это Робин, который летает туда с аэродроме. Красота. Слушай, вот-вот, это деревянный самолет. О, от него крыло. Точно. огонь. Друзья, вот. Вы говорите, будущее, будущее. Вот оно, настоящее. Хороший, простой, деревянный самолет, который можно собрать, можно сказать, у себя в гараже, если у вас руки растут не из хвоста. И посмотрите, как выглядит на него крылышко. Фанера. Вот оно. Я, я не видел просто от нашего Робина ничего. Вот такой набор дерева. Ну, видите, здесь специально сделано крылышко, так, чтобы можно было понимать, как оно устроено изнутри. Половинка зашита, половинка нет. То есть это все зашивается фанерой. получается настоящий самолет. Вот он. Самолет-буксировщик нашего аэродрома. Робин. Их до сих пор делают, их очень ценят, потому что он удобный, классный, летучий, крепкий, надежный. Я прям вот увидел и сразу почуял. Глаз, самый лучший буксировщик на свете, потому что он меня иногда буксирует э, в очень неприятную погоду с попутным ветром, вытягивает всегда волшебный самолет. И как вы видите, простой, как дерево. Что ты скажешь по поводу Робина? Ну, симпатичный летающий толстячок. Такой. В целом, ну, что? 200 он летит, в общем, нормально. Ну, 25 литров кушает. Ну почему нет. Четырехместный, спокойный, простой. Четырехместный, да. да. Крепкий, хороший. Мы его очень любим. Не быстро, но ну, если вот до сих пор делают, значит, в нем что-то есть. Он симпатюля. Он симпатюля. Это вот, этим все сказано. Мы, друзья, еще те эксперты, да? Да, мы просто вот уходим из соображений. Во-первых, вас веселим, если вам грустно. А во-вторых, исповедуем принцип, что нравится глазам, то, наверное, должно и хорошо летать. И вот пока у нас, мне кажется, вообще чемпион сегодняшней выставки, вот эта штуковина. Я пока вот больше всего восторжен вот этим странным автожиром. Хоть я и автожир не люблю, но вот эта штука, она прям меня пока... Я буду про нее читать, она паразирует мое воображение. Мы, друзья, пока не можем понять, что это за хрень такая вот. То ли турбо какая-то вот шмурба. Выглядит красиво. Вот, вот так выглядят ее характеристики. 40 килограмм, 97 киловатт. Ну, короче, я выяснил про вот этот маленький движок их цель куда mm -hmm. куда они идут они целят в нишу как бы поконкурировать условно с ротексом mm -hmm. да то есть это уже будет турбо турбопроб mm -hmm. вот, по цене фактически пистон то есть в смысле поршневого двигателя mm -hmm. вот, он стоит вот сейчас на при 45 тысяч евро и выдает он 130 лошадей вот, то есть, в целом тема прикольная. Если заработает. Да, да. Они в этом году только должны его вытащить. Ну, значит, да. год, года через четыре увидим. Да. Друзья, посмотрите, какой какой забавный летательный аппарат. Здесь открытый, большой. Вообще кайф. То есть, посмотрите, какая потрясающая штука. То есть, ты сидишь. Открытый ветрам, сзади какой-то мотор, все это летит. Вот очень позитивный летательный аппарат. Расчалочки, трубочки, открытым ветрам. Сзади двухместное, наверное, сиденье, впереди одноместное. Здесь у нас, наверное, замер чего-то идет. Он такой тип-панк на самом деле, очень красиво. Вот как это выглядит и называется. Вау! А, так это, друзья, это на банке, Банкере штука летает, это на Маздовском движке, двигатель от Мазды. Вот он, вся эта конструкция летает. На двигателе роторном от отвазда. Вот что только не увидишь на презентации. Ну, друзья, смотрите, какой интересный электрический концепт. Вот это вот маленький электромоторчик крутит вот такой большой винт. Карбоновое крыло. Есть, как видите, скорее всего, все то ли не доделано, то ли специально так снято, чтобы было понятно. Вот, судя по всему, контроллер этого маленького моторчика. Легчай еще должна быть конструкция, потому что, видите, вот это вот углепластик. Углепластиковые трубки. Углепластиковые нервюрки. Соответственно, кессон. Ну, видно, что это все не заделано, что это вот начали делать. Или и, и не доделали, или специально так разобрались, чтобы можно было все изнутри посмотреть. Соответственно, будет обшивка. Ну, вот она с той стороны уже есть. Будет что-то очень легкое, и действительно это будет быть легкое. это маленький легкий электрический самолетик, судя по всему одноместный. Ну да, судя по кабине, на котором можно будет зажигать просто гиги гиги гиги. Ну потому что действительно вот вот вот он электромотор. Сейчас мы посмотрим на характеристики, что здесь написано. Ну. Что мы имеем с Гуся. Плюс 6 перегрузка, минус 4 перегрузка, это уже прилично. 20 киловатт номинала, 30 киловатт в пике. 2 часа можно летать. 160 километров в час макс... скорость. Руиз 210 максималка. 5 месяцев метров в секунду набор. Ну, и можно хранить, можно хранить в этом... Сарая и не гниет, потому что из угля. Что ты скажешь по этой штуке? Одноместная. Тряпочка. что ты хотел? Вот. В детстве, в детстве мы подумать не могли, что из эпоксидного клея ЭДП, да. как, сколько там 20, как он называется? Это 20, да, из угля можно сделать, можно сделать вот такую потрясающую штуку. Огонь. И вы поймите, что крыло на самом деле сужается. То есть это на каждую интервью сделана своя матрица. То есть это адская совершенно работа. Очень красиво. 70 килограммов. Да. Ой. Я не знаю немецкого, что это. То ли вес, то ли грузовый. Очень грузовый. интересная штука. Без сомнений. Друзья, это зрелище фикс, очень очень красивая, как вся эта штука оживает и выстремляется в небо в тишине. Все замерли, всем нравится. А человек, который руководит этой огней ферией, кажется каким-то богом. Теперь тренажер на передвижной, такая кабинка смонтированная. Тут можно сидеть и аккуратненько наслаждаться полетом. Бывают еще такие же штуки, которые э, качаются там как-нибудь и создают полную иллюзию полета. Вот это вот очередная тема беспилотника, как вы видите. Выглядит достаточно красиво. Эра беспилотников, друзья, наступает. Это причем, я так понимаю, беспилотник, который может сам взлетать вертикально, наверное, поворачивать. Ну вот, смотрите, винт у него здесь и такой, и секой. Вот эти вот все двигатели поворачиваются, эта штуковина взлетает вертикально, и потом куда-нибудь летит. Ну, потрясающая штука. Да посмотрите, какая красота. И беспилотник, как его вот Орлан, который... <смех> сделан из китайских моторчиков консервных банок, бутылочек для там чего-то. И стоит там какие-то совершенно чудовищные деньги. Складной винт, ушки и бокс большой для того, чтобы можно было туда побольше накидать всякой вкуснятины. Тоже маленькая трубочка. Все, наверное, разбирается прекрасно. Сделано ну, очень аккуратно и красиво. Пульты управления. Джойстики. Все такое сразу сделано в милитарной стандарте. Хоть сейчас покупай и эксплуатируйся. Это прям можно посидеть в настоящей боевой штуковине какой-то. Я даже могу вам забраться, не знаю, что это за самолет, но сюда пускают всех простых смертных. Друзья, как выглядит человек, который летит по виртуальным очкам вот так <свят> трясет <свят> турбулентность смотрите на самом деле прекрасно работает платформа не знаю на чем это летят выглядит очень интересно гидроцилинчики педалички раз и все я знаю что такие есть которые там и так трясут и сяк трясут по всем осям трясут интересно Посмотрите такое интересное достаточно решение сферический экран надо будет попробовать такую штуку в плане делать и то что нам нужно чтобы подниматься в тротосферу высотно костюм если планерист одеть в такую штуку и надуть чтобы его сжало то можно подняться в километров на 15 а вот это друзья удивительная штука это гибридный хам на базе с мотором rotox Гибридная версия, то есть и электромотор и двигатель Rotex. Так? А где, где собственно, гибридность его? Я понимаю, что это гибрид. Ну, привод-то. А где, где двигатель? Электрический. А, Саоста сидит с ним. Экспериментал и так далее, и тому подобное. Вот видите, чемодан стоит какой-то электрический внутри. Должна быть интересная штука. Соответственно, он, по идее, четырехместный. И что ты можешь нам сказать? Выяснил, ну, да. Ну, практически так же он устроен, как и обычный автомобильный гибрид. На одной оси сидит э, двигатель Rotex. Э, вот самолет, это Тетна. Угу. Э, да, соответственно, да. соосно на той же оси сидит электрический двигатель от Rolls-Royce. Полный комплект и батареи, и управления батареей, контроллеры, все Они все это собрали и практически в том же размере поместили в тоже подкапотное пространство. Ну реальной экономии, он говорит, что мы ну, процентом 20-25 а не так. Но он получается на взлете должен может мощности больше получить? Да. да то есть сам плюс что это 915 дроток, но он может добавить батарейку? Добавить батарейку, Я нашел свои самолетики любимый Бристоль. Смотрите, друзья, это самолетик, на котором я учился летать. Он металлический, но совершенно волшебный. Очень хороший, потому что я на нем учился летать, и я в него влюблен. Ну, как знаете, как в первую. В первый самолет, на котором мне удалось вылететь. Вот на таком я вылетел, ну не на таком, может быть, вот на, на таком, наверное. Вылетел самостоятельно. Самолетик послушный, самолетик приятный. В нем есть какое-то такое, с одной стороны простота, с другой стороны изящество, с третьей стороны характеристики. То есть, несмотря на то, что это консервативная клепанная конструкция, вполне себе прекрасный аппаратик. Ну, наверное, не электрический, я не знаю, почему не в гибридном зале. А? Или все-таки гибридные? Все, нет, все чистые ротексы. Чистые ротексы. Но между тем. А, вот, смотри, вот E-Powered. Может это версия? Да. Вот это вот уже электрический. Вот почему, собственно, Бристель как раз находится в версии в этом зале. Отлично. Светлое будущее, друзья. Ну, можем посмотреть характеристики. Кто быстро читает по-английски. Вот вам текст. Отлично. Ну что ж, пойдем дальше, Светлая светлое какое-нибудь еще будущее электрическая штуковина. Сдвоенный моторчик, я так понимаю, учебный летательный аппаратик с моторчиком. Это что за контора Silent Wings. Ну, интересный, смотри, видишь, это колесо велосипедного типа, как? Ну, он потому что полупланер. Полупланер, да, но вполне с колеса будет взлетать, вот у него нормальный, совершенно качественный этот. Я же взлетаю с колеса, значит, этот будет очень-очень красивый тоже. Наше введение продолжается, только мы капельку посидели, зашли в очередной зал и раз, вот вам, пожалуйста, пестрель. Электро мы вышли уже из гибридного зала я все переживала, где же все-таки электрический пипестрель а вот они вот пожалуйста электрический замечательный пипестрель заряжается можно посмотреть, что такое все-таки это электроверсия сертифицированная ясо, то есть вот этот самолетик уже вполне легальный, можно вот прямо покупать электрический и на нем летать, тренироваться и вы понимаете, что для школы Такая штука более чем замечательна. Воткнули быструю зарядку, чпунь, вкачали сколько нужно энергии и взлетели. Я понимаю, что вот эти заборнички, они как раз вентилируют батарейки или, да, контроллеры или что-нибудь в этом роде. Классная концепция. По слухам на этом типе самолета обучение получается крайне дешевым именно из-за того, что есть электромотор. Батарейки, конечно, нужно обслуживать, но современные ретионные батареи работают все дольше и дольше. И будущее. Вот оно. 600 кг у него взлетный вес. Батарейки. Сколько их в цеху стоит. Ну, так, да, впечатляет. Ну немножко другое крыло, не такое, как у меня на моем пестреле. Вы же, друзья, знаете, что я купил пестрель Таурус. Ну, вот это у нас. Альфа тренер на таком пипистрелечке можно учиться замечательно. Это у нас, смотрите, видите, есть буксировочный крюк, можно таскать планера Что это у нас? Эксплорер, пипистрел эксплорер. Все это у нас. Вот это уже на двигателе внутреннего сгорания. Такой эксплорер может летать в Африке. Слушайте, я не знаю на самом деле подробностей по характеристикам я этой темы, не интересовался самолетный по пипистрелям, но интересный пипестрель бы я поставил пантеру. Если она бы здесь была. Ну, пока вот все такое самолетное. И, к сожалению, нету ничего планерного как выглядит, наверное, моторама алюминиевая, чтобы показать высотехнологичность этой штуковины. Выглядит, конечно, действительно красиво. Очень жалко, что, конечно, планерную тему не на Пепестрели, я бы так понимаю, нее ну, не, может быть, надеюсь, не сворачивают совсем, но на выставку не притащили. Жаль. Мне казалось, что это очень грамотная идея. Если говорить о красоте, то вот этот самолетик производит впечатление красивого. дух местный, но ну, такой достаточно большой. Посмотрите, какой закрылок мощнейший. Ух, как тормозной щиток больше работает. Очередной двухдвигательный шедевр. Такая вот красоту друзья. Посмотрите, как выглядит симпатично. Мне вот эта двухдвигательная версия, конечно, когда над крылом нависают такие чудовищные мотогондолы. Я не знаю, как-то капельку пугает. Раз, раз, раз, раз и прыг Прыг в самолет Вместе с ребенком И нормально Очередной самолетик Друзья, симпатичный Вот так дверь открывается Ну, Как вы видите, концепция примерно Та же Три стойки Красивый, прекрасный обзор И Какой-нибудь 915 Ротекс. Ну да, вот, вот она Концепция хорошего, замечательного, веселого самолетика. Красивый. Это очень хорошая фирма, Ларавия, которая занимается тем, что ремонтирует двигатели, продает им огромное количество всевозможных запчастей. И действительно отличается ремонт высшим качеством. Очередная красивая вариация моторчика, внутреннего сгорания, авиационного. Вот такие примерно характеристики. Не знаю, работает или нет. Выглядит красиво. А вот какой-то самолетик. Возможно, с этим двигателем. С этим мотором, да? Да, похоже, что с ним. Смотрим на самолетик. Все то же самое, друзья. Да, выглядит... Неплохо, главное, чтобы также работал. Это алюминиевый все-таки самолетик склепанный в Патай. Ну, еще один моторчик. Фирма называется Видимо Вэйл Пауэр. Какая бешеная зажигалка, посмотрите. Даже не знаю, как вам это и представить, но стоит наклончиком для красоты на ноздри у него одноместный самолетик должен летать быстро и весело это потрясающая штука это парашют который спасает непосредственно весь планер самолет и что вы хотите вот как это выглядит бам и все, и это приземляется замечательно на парашюте. У меня такой парашют стоит на пипестреле Galaxy. Красота, как этот парашют выглядит. И такой вот замечательный контейнер небольшой, в нем стоит парашют. Очередная прекр прекрасная встреча, друзья. Это винты компании Eprob. Можно посмотреть, сколько он весит. Весит он немного. У меня как раз на пипестреле винт вот этой компании e -Pro. Отличается он тем, что качество лопастей, очень легенькое все, и такой винт, когда его нужно остановить, например, на планере после того, как вы выключили двигатель, он становится очень быстро. Очень странная, друзья, какая-то конструкция. Я так понимаю паровой какой-то самолет, или, или, подожди, это... или что это? Или это все-таки лодка, а стим. это и гребут в воду. Не знаю, слушай, ну какой-то стимпанк. А зачем крылья тогда нужны? Густав Верков номер 21 b Б. Все на тросиках, на растяжечках. Полотно. Очень странная конструкция. Нравится? забирай не знаю, друзья, что это за штука но выглядит она феерично Чего только не увидишь мы вернемся к классике, друзья вот самолетик рядом с ним палатка вот YouTube пилот Франк летает на такой штуковине, это у нас угу Да, ну это значит просто так. Самолетик с 915 тоже Ротоксом. Ну так, выглядит очень симпатично. Должен чувствуется зажигать. Американский самолетик с последовательной посадкой, турбопропом. Ну такая, видимо, веселая зажигалка. Друзья, простите, что я камерой постоянно виляю, но у нас времени совсем не осталось. Мы просто бежим по этой выставке. То есть сначала то мы думали, что мы медленно и уверенно все посмотрим, но как вы видите, медленно и уверенно не получается, получается быстро и неуверенно. Вот какие-то старинные бипланы, менее старинные, но тоже бипланы. Такой то вообще что-то такое солидное. Обзор, конечно, у всей этой техники очень странный. Что это у нас такое? О, 43-й год. Еще один. Что-то современное с другого ракурса. Опять же на 915-ом ротоксе. Очень хорошо. Ну, таких самолетиков мне, конечно, немножко обзор смущает. Понятно, что это высокоплан по-своему. Замечательный, но... О, Буш-самолет. Буш Смотрите, друзья, все-таки мы что-то приличное вам нашли. Вот это настоящая буш какая-то леталка, потому что, посмотрите, какие пневматики. Пневматики, вот они, они даже на, на лапах чувствуются, какие мягкие. Что это такое? Опять же, дубместка, но только такая, последовательной посадки. Да, чувствуется вот эта штука, может приземлиться где угодно и как угодно подвешены самолетики прям к потолку тоже хорошее решение Здесь кафе не не кафе тут все сидят общаются и смотрят самолетики красивая экспозиция то что на потолке сразу впечатляет да друзья в одном классе как сергей заметил огромное количество относительно дети самолетов даже, скажем так, голова кружится уже, да? Ну, какой, какой забавный, интересный пропеллер. А, я так понимаю, что это пропеллер для электроверсии. Ты такой загребущий, низковоротистый. А вот, собственно, эти электроверсии. Ты посты какая лопата, а? Интересно. не, не стал бы называть самолет Карусом. А, Карусом. Да, Потому Я и Кар... согласен. Икар, Икар плохо кончил. Не не а где Икарус? Вот. Да, друзья. Вот такой вот Икарус. Мы уже уставшие, скажем так, на остатках энергии какой-то. Уже ничего вам не рассказываю, не показываю. Просто картинки показываем, как это выглядит. Ой. И, в общем-то, персонал. Примерно в том же состоянии к вечеру прибывает. Поэтому вот такие вот самолетики. Бризер. Очень тоже все красивые. Самолет, потому что, мне кажется, очень сложно сделать совсем некрасивым. Вот такой высокопланчик, все симпатичный, посмотрите. А, тоже какой-то водородный концепт, судя по всему. В этом держит водород, батарейка, моторчик. Продолжаем съемку в стиле «Галопом по Европам». Вожу камерой направо и налево, как могу. К сожалению, один день у меня только есть. На один день меня отпустили с планерных полетов. Сказали, давай, один день можно. Вот расцветочка мне нравится у этого самолетика. Такой двухместный красивый самолетик аккуратненький. Это, наверное, доминирующая идея. Двухместный, чтобы можно было одному лететь и взять кого-то с собой. Потому что трехместный сразу громадное совершенно усложнение. Очередной видимо двухместный самолетик сколько же их? это какой-то гибрид опять же ну видите я уже даже не могу вам почитать что это за гибрид что в нем наверное тоже как-то там Ой. и электричество и неэлектричество вот такой вот интересный самолетик Jet Access. И вот такой. Даже какие-то характеристики. Быстро вам засниму. И такой. И секой. А вот стинг как раз. Вот, друзья. То на чем я летал. Совершенно волшебный самолетик. Действительно очень удачный. Это реально четырехместный самолет. Два места сзади. Залезать назад не очень удобно. Но в целом залезать удобно. Клепаный. Я был на производстве, видел, как в Африке. Это южноафриканский самолет. Я видел, как его делают. Делают его действительно очень качественно. Хорошее качественное анодирование, Аккуратная сборка. И, конечно, летает этот самолетик волшебно. То есть достаточно большая площадь крыла. Развитые аэлероны, рулится силой мысли, оборудован спас-системой парашютной, опять же, на 915-м ротоксе, то есть очень хороший и удачный самолетик. Жалко, что тут один представлен, потому что фирма реально крутая и вот я в Африке был у них на заводе огонь. Слушай, очень хороший самолет вот этот, вот Да, вот я читаю характеристики, я действительно круто. такой хотел купить. Самолетик этот, друзья, продается в виде кита набора, то есть можно такой построить самому. И я чуть было не купил вот именно такой самолет и мог, хотел собирать его сам, но передумал вовремя, наверное, потому что в текущих условиях я бы это сделать не смог. Случился коронавирус и, может быть, даже ему за это некоторое спасибо за то, что я передумал покупать и собирать такой самолетик. А вот это вот очередной буш самолет для посадки вот в таких вот трудодоступных местах, ну это еще не труднодоступные, но вот типа пшеница сюда он там, ну пшеница, трава высокая, сюда плюха, это плюхается, взлетает, видите какое расстояние вот э, колес до земли, вот он bush plane, мощный двигатель, гигантские совершенно колеса, ну вот совершенно чудовищного размера закрылок ну, не чудовищного, конечно, мне так показалось сначала, но достаточно развитый. Да, все сделано для того, чтобы эта штука смогла приземлиться в любых глубинях. Представьте, какие гигантские амортизаторы. Бам! Плюх! Винт никогда не достал до земли. Отдельный тип самолетов. Самолет <с немножко с легкой философии вертолета. И вот приземлились так, растопили печурку. Костерочек с пледиком. И любуетесь на окружающую природу. Встречаете какой-нибудь закат в горах. Шикарная обзорная кабина. Не знаю, друзья, что это за самолет. Ну, можно сказать, варяться на тему Робин. А может, это большой Робин какой-нибудь новый. Здесь багажный отсек довольно большой. Можно собаку сюда поместить. Четы... Огромное кресло заднее. Мне даже интересно стало, что это за самолет. Но ну, видите полотняная обшивка присутствует то есть это значит что-то такое ну крыло как у робина с изломом вот информация про эту штуку что-то дерево перкаль да деревянный самолетик, интересный большой веселый очередная буш версия смехом пилотское сиденье Да. Медведи нарисованы. Ну, всякое. Все прям как должно быть. А это какой-то очень веселый бипланчик. рассветка красивая. Вот вот этот бипланчик что-то почему-то мне уже нравится. Видите, у него, не знаю, вот те были какие-то мрачноватые. Может этот из-за рассветки таким легким кажется. Здесь, по, по моим ощущениям, обзор должен быть получше. И как-то все правильнее, что называется. Сейчас мы даже посмотрим, как он называется. Очень веселый. Смотри, какой веселый бипланчик, да? Вот тебе тяжеловесное какое-то ощущение создавали. А этот прям изящный такой, да? и обзор есть. Как называется? Шервуд. Шервуд DS-22. Ну что Шервуд. Огонь. Огонь, Шервуд. Царство бипланов мы попали. Еще один. А, это реклама ткани для обтяжки планеров и самолетов. Действительно, вот видите, какой веселенький, просто потому что правильной тряпочкой обтянута. А вот сама ткань для обтяжки, посмотри, какая замечательная. Да, друзья, вот я свой планер. Как раз сейчас обтяну такой тканью, и будет он у меня очень красивым и веселым. Корей, ну, причем, да, современная она будет служить вечно. Опять же, да, видите, вариация, тот же самолет, вот ну, обшивочкой обтянут. Вот на багажное отделение, которое там было прозрачное, вот он диван, красивая панель. Пошли дальше. А вот это д... вообще непонятно что. Это не Кри -Кри ли случайно. Но в свое время я видел в самолете крикри. -Кри, очень маленький, который. Нет, это не крикли, наверное, но примерно из той же философии. Малюсенький, прималюсенький. Мне кажется, вот Сережа даже в него не поместится. Отличная зажигалка. Весит он, да, это этот, УЛМ, э, 120 килограмм, не надо медицины и так далее. Вот, вы можете купить такой самолетик и летать там, где души угодно. Интересно, какой у него моторчик, давайте посмотрим. Так, скорость 150, расход 4,8 литра в час, 193 максималка, 95 бензин. А вот и мотор. SE 33, 33 лошадиных сил, 4 так тактный индустриальный мотор. Очень интересная штука, вот реально. Вот, вот он, в гараж, Да его можно из, из, из норы выкатить любой, ты посмотри. Смотри, какая штука, мотор-то самого нету, не видно. Да, вот он. Моторчик, друзья, вот только так я вам покажу. Очень интересная, 810 купликов, офигеть, офигеть, вот такую штуку я себе хочу гонять, не знаю зачем, но хочу. Но ну, это его, так понимаю, старший собрат, то есть та же контора. Ну, вот он, видите, сразу понравился на морду. И этот красив, но тот просто конфеточка. Ну, очень симпатичный. Двигатель даже мы можем через щелочку заглянуть. Вот, видите? Оп, цилиндрик один, цилиндрик второй. Все просто. 4,8 литров в час расходует он, а скорость полета у него крейсерская 150, то есть получается около трех литров на сотни километров. Это мопед Это такой не найдешь. Небесный мопед. Да? Невестный вопет. Друзья, моторы Хирт. Марку эту я, не сказать, что очень люблю, потому что бытность мою парамотористом капельку наигрался. Но двигатели самые разные, все совершенствуется. Мы надеемся, что улучшается. И, Возможно, сейчас это все становится лучше и лучше одноцилиндровый вот с таким я летал моторчиком на парамоторе да и такой поплавковый карбюратор как раз ох вот мне ровушки попил это уже игрушки водяного охлаждения что-то типа для каких-то дельтапланов или еще чего-нибудь очередная вариация на тему маленького одноместного самолетика но это побольше будет покрупнее тоже все вот это вот судя по всему желание поместить 120 килограмм но мне такая компоновка когда винт перед мордой с двигателя масло капает на тебя не очень нравится очередная вариация на тему гирокоптеров ну вот уже все почти мы буквально тут пати какой-то началось уже Выставка заканчивается, все уже нагулялись, смотрелись. одни мы. Опа! А вот и какой-то типа планер. Что это такое? Смотрите, друзья, планер. Мы, похоже, завершили. Это был вертолет, это был крайний зал, и наконец-то не прошлоось 8 часов, как рабочий день на выставке. Мы все обошли.